Домики у нас здесь премиального уровня, видите, да? Отделка у нас из просто травертина. У нас там балкон по периметру просто везде-везде-везде-везде-везде-везде. И вот он наш, внизу еще наш бассейн. Земельные участки большие. Мало того, что еще перед домом, то еще у нас... За домом есть еще земельные участки. Два гектара земли на каких-то десять домов. Мама моя! И все это в центральном районе города Сочи. Привет, уважаемые телезрители! Вам привет приветище из прекрасного города Сочи. С вами, как обычно, я, ваш специалист по недвижимости в городе Сочи, компания ЮДВ, в лице меня, Юдакова Дмитрия Владимировича. Что мы делаем, милые мои? Мы сейчас посмотрим коттеджный поселок. Вот, смотрите. Ну, реально, везде природа, просто, просто природа, куда не посмотри. Здесь у нас зелень, травка, смотрите, деревья, красота, просто тихое, приятное, спокойное место. И здесь у нас... Классный коттеджный поселок, реально, не побоюсь этого слова, он действительно классный Смотрите, как он выглядит У нас здесь коттеджный поселок состоит из 10 домов, да? Видим, 1, 2, 3, вот они, 1, 2, 3, они, вот они по правой стороне Далее вот здесь у нас еще 7 штук, они идут вот там, ниже То есть у нас 3 вот по этой стороне и 7 по этой стороне В общем, коттеджный поселок действительно крутейший И я, дорогие мои, сейчас буду вам показывать, рассказывать Рассказывать, как здесь круто. А как здесь у нас круто? Здесь очень здорово. Во-первых, начнем с того, что, смотрите, большой земельный участок. Здесь у нас земельный участок. Везде у нас как бы земли хватает на такой-то вот большой, интересный коттеджный поселок. Домик у нас, Домики у нас здесь премиального уровня, видите, да? Отделка у нас из просто травертина. Домики у нас, видите, какие классные, где-то они имеют этажность. Два этажа, где-то три этажа, но в целом они, видите, такие вот классные, высокие, видовые. Смотрим внимательно по нашей территории. Иду по территории и рассказ рассказываю. В общем же, у нас комплекс реально крутой. Чем он крутой? Ну, конечно же, ну, не на словах же, вы же мне на слова просто так не поверите, правильно? Надо вам, естественно, это доказать и рассказать. В первую очередь, наш коттеджный коселок премиум-класса с панорамными видами на кавказских хребет, идеальные подъездные пути. Но ну, насчет подъездных путей реально тут идеальнее идеального. Конечно же, смотрите, как они смотрятся. Вот этот вот у нас домик, он имеет этажность 2 этажа. Ну, а вот эти, например, они у нас по 3 этажа. Сейчас мы до туда доберемся, сейчас посмотрим. Смотрите, у нас здесь асфальтируется проезд, да, по самой территории нашего коттеджного поселка. Далее, что у нас здесь еще? У нас здесь косиножный посел включает в себя 10 вилл. У каждой виллы собственный бассейн, ландшафтное зеленение, парковочное место под навесом и зона отдыха. Все спланировано для комфортного проживания. Ну, действительно, в общем, на самом деле поселочек такой на уровне. Смотрите, это вот у нас земельные участки, где-то больше, где-то меньше. Между домов, естественно, расстояние соблюдено. Общая территория постолка составляет более 2 гектаров земли. Также на общей территории половины гектара земли располагаются места общего пользования, детские площадки, спортивные площадки, прогулочные зоны. Ну, в общем, реально действительно крутой будет у нас здесь. Бассейны, ландшафтный дизайн, всякие вот эти вот дела. Идем по территории. Сейчас как нибудь, если у меня получится, даже может быть немножечко спущусь. Ой, так все, сюда не пойду, пойду через сам дом. Иначе, как говорится, я здесь наврежу. Так, смотрим. Это вот у нас травертил, Это у нас отделка дома. Вот из этого удовольствия отделочка идет. Далее у нас все стеклопакеты алюминиевые. Вот они. И высоченные потолки свыше трех метров. Свыше трех метров высоченные потолки. Вот мы в одном из домов. В одном из домов. И что же мы видим? Что же мы видим-то, дорогие друзья? Здесь у нас, смотрите, вот такой вот домик, порядка двухсот 240 квадратных метров за ориентир, да, и вот этот домик у нас, дорогие друзья, можно, мы сейчас сразу же заходим, как бы вроде бы как на первый этаж, что по сути на второй, смотрите, огромные балконы, все у нас из травертина, огромнейшие стеклопакеты, сейчас закроюсь, потом не выйду, так, опа, Чуть это она как резиночка, об резиночку вот так ударяется и отпрыгивает даже, ох, вот это уже окна открываются, смотрите-ка. Открытие окон фантастическое просто. Размах. Здесь у нас, судя по всему, давайте я так оба, оба, оба, оба, обозначу. Да? У нас здесь кухня-гостиная. Вот это огромный первый этаж кухня гостиная Там у нас огромная прихожая. Огромная прихожая, ну, якобы мы оттуда пришли. Здесь у нас, что у нас? Санузел, большущий санузел, видите, куча барахла. Это потом уберется. Высоченные потолки. Ну, именно что касается этого дома, смотрите, у нас там балкон по периметру, просто везде-везде-везде-везде-везде-везде. И вот он наш, внизу еще наш бассейн, куда я сейчас спущусь. Да, спущусь и покажу вот это нашу территорию. По видовым характеристикам, смотрите, ай, балдеть, просто какая здесь видовая характеристика. Зелень, идеальная транспортная доступность Говорил я вам об этом? Да, вот пожалуйста да, Смотрите, как говорится, действительно Идеальная транспортная доступность Ну и конечно же Вот они домишки наши в ряд Как 33 богатыря смотрят, стоят Пойдем вниз спустимся, наверное, да? Надо ощутить Внизу вначале, а потом наверх Нет, пошли вначале наверх, а потом и вниз спустимся Это вот такой вот Одна из самых популярных домиков, да? 240 квадратных метров Домик реально премиум, премиалка так, справа налево, да? Так, вот такая комната. Обычно я слева направо, а тут я, видите, справа налево решил. Вот такая вот комната, большая. Снова у нас большие открывающиеся окна. Снова балкон. Балкон. Видите, да? Травертинчик. Очень дорогое удовольствие вот это. Вот это у нас наша территория. Видите, да? Гидроизоляция. Естественно, везде и вся. Все, Это у нас будет гараж. Вот такие вот у нас наши домики. Наша территория, видите, зеленая, огромная. И, конечно же, своя парковая зона. Идемте далее. Идемте далее, дорогие друзья. Здесь у нас... Так, я же справа налево начал. Так, комната 2. Да, комната 2. Комната 3. И в ней... Ну, это не санузел, наверное, гардеробная. Три комнаты на третьем этаже. И балкон. Как оно открывается? Только посильнее надо толкать. Э -э -э. Вот такое вот удовольствие. С третьего этажа смотрим видовую характеристику. Вот это территория этого домика. Смотрите, какой он зачетный, обалденный. Здесь басик просто наслаждение. И если вот так вот по балкончику мы идем, видим все сверху вниз, с высоты, хотел сказать, птичий полета, но это не птичий полет, но прекрасно видно, кто там ниже полоскается. <смех> Если это вам надо, будете наблюдать. В общем, такая петрушка закрывает. Далее. Было бы здорово, конечно, еще сделать эксплуатируемую кровлю. Но... На данный момент здесь застройщик эксплуатированную кровлю не выделил. Домики просто пушечка, вы понимаете? Здесь будет и спортивная площадка, и баскетбольная площадка, и детская огромная площадка для всех детей всего комплекса. То есть, извините, 10 домов, тут не так много детей будет. Территория закрытая, охраняемая, своя управляющая компания. И вот мы спускаемся на первый этаж. То есть у нас... То ли наверху сделать кухню-гостиную, то ли здесь делать кухню-гостиную. Наверное, вот здесь делать надо кухню-гостиную, а там наверху еще дополнительных комнат нарезать. Короче, комнат тьма Смотрите, действительно, здесь у нас еще одна какая-то огромная кухня-гостиная. Либо делим ее пополам, либо оставляем все как есть. Там у нас пылесосная какая-то. Здесь у нас сортир, туалет, прошу прощения. Здесь у нас еще гардероб. Там у нас винная какая-то. В общем, все, видите, прекрасно делится Прекрасно получается Все, технология строительства у нас Монолитный каркас с блочным заполнением Это у нас сверху наш лестничный марш Сейчас будет отливаться Здесь у нас будет зона отдыха, мангальная Здесь же у нас зона бассейна И выходя на территорию, давайте я не поленюсь К бассейну пройдусь Вот такая вот у нас большая территория У каждого домика очень большая Такая классная территория огороженная, все дома газифицированы. сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Коттеджный поселок, я не сказал наверное, вам, дорогие друзья, это КП Каньон Мамайка, это у нас место обслуживания непосредственно самого бассейна, потому что у нас должно быть оборудование располагаться, смотрите, земельные участки большие, мало того, что еще перед домом, то еще у нас за домом есть еще земельные участки. Транспортная доступность идеальнее идеального, то есть без проблем вы сразу же выскакиваете, сразу же уезжаете. Можно сказать, как царь царей, король королей добираетесь. Вот так вот выглядит наш домик. С нижнего этажа вас никто не видит. Ну, кроме что оттуда сверху. И то как бы особо-то не увидят, нафиг мы нужны. Давайте подниматься. Еще раз, дорогие мои. Особенность данного поселка это и является наличие собственного ресторана. Прикиньте. Здесь будет собственный ресторан, йокарды бабай. Здорово. Виллы выполнены из железно-монолитной конструкции с блочным заполнением на свайном фундаменте. Каждый участок укреплен подпорной стеной с проведением геологических исследований и, в общем, всех вот этих вот штук-дрюк. Все коммуникации центральные. Ну да, действительно, зачетный такой. Все коммуникации центральные. Газ, газовый котел. Имеется беспроцентная рассрочка. Сделки регистрируются в Росреестре подговор купли-продажи. И вот мы выходим. Можно, конечно, рассмотреть домики и поменьше, к примеру, вот если мы смотрим вот туда, видели вот этот домик, это у нас домики по 190 квадратных метров, но если вы себе можете позволить домик побольше, тогда вам вот такой, 240, а если вы считаете, что вы человек... Еще больше, и вам мало? Тогда домик 270 квадратных метров. В общем, ну, как бы они, видите, все такие, да, действительно богатые, кайфовые. Можно наверху еще забабахать эксплуатированную кровлю. Большие земельные участки от 4, от 5 соток до 11, до 12 соток земли. Берите, дорогие мои, пожалуйста, живите. Классный коттеджный поселок, беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Причем гибчайшие условия по оформлению. И еще раз говорю, сделки регистрируются по договору купли-продажи. Два гектара земли на каких-то 10 домов. Мама моя! Это, это реально жирный коттеджный поселок. И очень интересно. Еще раз говорю, бассейн у каждого дома. Машина-место как минимум одно, парковочное, полноценное. Качественные, отделочные, идеальные материалы. Дома будут просто произведение искусства. Большущая территория. Закрытая охраняемая. Свой ресторан. Все коммуникации центральные и кратчайшие сроки сдачи. Все, милые мои. Кукола. И все это в центральном районе города Сочи. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ. Звоните, пишите, ну не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Ну а на сегодня, дорогие друзья, вам всего хорошего, кому заинтересовала информация, пишите, обращайтесь. Ну и не забывайте комментировать, звонить обязательно. КП Каньон Мамайка.